На старт, внимание, марш! Задорно и весело, быстро и дружно. В преддверии 23 февраля в Московском училище Олимпийского резерва номер один состоялись веселые старты. Создавались команды пехотинцев и моряков, школьники средних и старших классов. В строгом, но справедливом жюри директор учреждения Герман Скарапупов. Хочу всех поздравить с праздником, чтобы включить э, на 3 февраля. Здоровья вам, удачи, успехов. Растите крепкими, большими, сильными, меткими, чтобы защищать нашу страну. Ранее для младшеклассников прошла викторина на военно-патриотическую тематику. Утром, придя на работу, каждый мужчина училища, кто-то снова, а кто-то в первый раз смог почувствовать себя призывником и прошел медкомиссию. Разумеется, шуточную. Был признан годным и получил шоколадный паек из стратегических запасов. С Днем Защитника Отечества! Женщины, да, традиционно вас поздравляем с замечательным праздником, 23 февраля, Днем Защитника Отечества. Мы вас очень любим, вас очень ценим и хотим, чтобы вы всегда были с нами рядом, всегда нас поддерживали. Вот, в некой решительной форме, да, мы под подготовили для вас поздравления. Мы очень надеемся, что вы не остались равнодушны к этому. Спасибо вам за все. Любим вас!